а типа М16 это такая ван тап машина, а М416 да, да. это же мадовская херня ага просто да да да да да да да да да ты хочешь враги да да да да да да да сука о 2x nice поехал ну увидишь далеко, ну поехал да это нормально что мы оба подумали про эту песню Глушитель, глушитель надо глушитель на коллаж и еще один чокобон Глушителей нет. Так. вот большие города. Города? Я нашел себе пламигосики что выкинуть? 5 бинтов выкину. пистолеты для для... Пистолеты для патрона выкину! Ты как они знают, что мы за ними бежим? Я не знаю, что мы за ними бежим А невозможно Я, блин, узик оставил Бегу к тебе где второй? Подожди, не, не, не кикай, не кигай его, не кидай, я его, не могу. Я же по-другому. Ни... А, вот, вот он, вот он бежит. Блин, у меня ни хренаш нету. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ч-мое. Ч, <свист> только попробуем слиться, сука. <свист> убил, убил! Так, сейчас, подожди, не садись, не садись, не садись ладоус она нам не надо бежать да не надо поехали поехали поехали поехали поехали <так>? <Дроп -жоп>. Так, давай хотя бы тогда это сарайку посмотрим. Тут еще один второй броник. Да что за херня? Все, что в зоне видимости не видно. Прикинь. Так, я этот арбалет на, на, на дробовик поменяю, потому что ну нахер этот балет. Да, просто балетом бегал. Да, Раз. потому что у меня ничего не было, понимаешь, кроме него. Так, нужно теперь чаще чекать жопу тем, так что вот. Очень часто. Хорошая, хорошая идея. <свеч> чекать жопу. У тебя какой рюкзак? Третий. У меня тоже. Это что мы могли найти вообще хорошего лута? Третий рюкзаки, блин. Есть, блин, ты убежал? Вижу чувака. Где? меня прицелов нет, я не помы это чувак или нет? Это чувак. Под самолетом сидит. Под крылом самолета. Под крылом самолета. Сейчас подожди, под камень сяду Или Да, это чувак. Он убежал. В самолете, в самолете, в самолете. В самолете, ты уверен? Да-да-да-да, да, он вон, сидит, вижу-вижу Ты стреляй или нет? Да-да-да, стреляй, стреляй, он один есть. Найс, всё, найс М -м, пошли, залутаем. Бля, ты шо, дурной? Давай-давай-давай Если он так шел без, без, без, это, без опаски, значит, у никого не он, он аккуратно шел, он аккуратно шел за... я Бля, Тёма Тут, тут у вазик есть, вы за стреляют Да-да-да, пошли Тут, там... тут бежим. кувет, кувет, чей, этот есть, найс Окоп, окоп Пошли, О, я уданем его быстренько, обошню оружие какое-то <сёк> целое. Ой, ой! Где? Где? С, 200, 300, с 285. 285. Аптечки, энергетики 8х. Увеличенный магазин тебе. Всякое Я не беру иди, говно иди. тебе, я беру говно тебе, много говна. говна. Пятерок много, давай, отлично, давай. у меня кажется, пятерки конь. Справа, да-да-да. Бежим в зону, бежим а... в зону, не думаем, бежим в зону. Только когда в зону да, забежим, решим. Просто говорю, просто говорю, просто. Мне говорю. нужно тебе дроп отдать для имени 14. Лодос, тебе будет проще снить. Так, сейчас даю тебе x8. Ебать тут поле, Даю тебе обвес на это. на давай, давай, давай, Вот, давай. Под подо мной, подо мной, подо мной. Ш -ш -ш -ш -ш. Так, этот чувак может нас тупо зарашить, поэтому смотрим в ту сторону. Блин, тут открытый сторон. Ага, дроп. Все, ползем, теперь ползем. От... С... сейчас слишком открыто я чтобы бежать. Сзади давай чекать могут быть сзади. Сейчас его ползет, чувак, я его вижу. Сейчас сглушитель, блядь. Ч... Сейчас его. убью. Аккуратно. Минус. Врубил, вот кур... вырубил, вырубил, вырубил, вырубил. Окей, Жду окей. его тиммейта, жду его тиммейта. Хотя я убью так, жоп, его. чекаю, чекну жопу. Минус. Есть. Тиммейта его не вижу. Так, блять, пусть мне глаза болят. Ползем в зону. 10 секунд. Давай, давай, давай. Ползём или? Ползём. А, окей. Блин, надо, надо бы под камень сесть. Слева чекай, я чекаю справа. Слева. Ага. Вот этот куст наш наш спаситель будет. Блин, херово вижу за пригорком я. Да, это, это точно. Но пригорах нам особо не интересен, нам главное слева, справа, справа, Блин, справа баги, справа баги потенциальная опасность. Где я вижу? Так, пол зона, полу сзади, кто-нибудь есть? Нет, вроде никого. Под деревьями чекаем вот этими горизонтами. Так, справа. Так, вижу, распери. чувака, вижу, чувака. Вот, вижу, его ага. убивают, его убивают, кстати, нормально, нормально, нормально. Откуда? Откуда, не пойму? Его, так, зона, блин, его чё... не убили, чё сейчас надо зона? подсосать. Надо подсосать. Вон, там еще один. Вырубил. Есть. Еще один! Вырубил! Где? Близко! Где? Где вон, вон за, за этим! Сейчас, сейчас, Видишь? я его не вижу, я его не вижу, соль. Тоже не вижу за, блять, за кусты ебаны. Он за деревья, за деревом. Да, да, я да, минус да. два сделал красиво вообще. А Сейчас пыль, я подползу отлично, отлично. поближе. Вот он, он к луту побежал. А, вижу. Блин, он, Блин, он я вижу. за все равно за лутом. Не вижу его. Тоже не вижу. А справа еще Да-да-да. Вот он. Ты видишь его? Стреляй туда Нет, не вижу. Так, пять... ух ты блядь. Это я. Можно брат еще кинуть, у меня есть. Так, он в зоне, если что, придется его рашить. Короче, за лутом есть чувак, за дропом. И справа от нас два чувака. Вот такая вот ситуация стой, Давай стой, по краюшку зоны стой, Найс! Найс! Стой. Найс! Просто боженька! Чё, вырубил? Ты вырубил его гранатой За... за камнем, за... Вижу, вижу, вижу, сейчас убью Пишу. Минус найс. Так, так, остался один один. один, один, один, один Где? В зону, быстро, в зону, пошли в зону От зоны будем играть на него Так как давай, эта давай. тима была в зоне, значит он не в зоне значит они с ним стрелялись Все, сидим в зоне Давай за камень, давай за камень, давай за камень Давай, давай, давай Чекай все, что можешь, Спра... Давай, с... нет, справа чекай, я хочу здесь чекать Блядь, давай, давай Да я же с этим, блин, с восемь никс Так, сними его Подожди, 4 четыре возьму, четыре возьму Да-да-да, вот именно блин, Мне кажется, он за нами шоу. Закидывайся, чем есть, энергетики, болики, чтобы скорость стрельбы увеличить Серьезно? Да-да-да, если ты на максимум закинешься, то у тебя скорость прицеливания и стрельбы Окей, увеличится Окей, понял Так, кажется, ползет. Где? Примерно А вот, не пойму, нет-нет-нет, кажется, нет Подожди Чекаем все. Чекаем вообще все. Где? Где-то сверху. Где 15 с глушителем работает? Да, вон. Где? Сзади, не не Нет, не пойму. Слева, или слева, и сверху. с машины. Нет, не пойму, справа был! Справа, справа! Вон, вижу его, вижу его, вижу его! или Илье, что-то такое, да? Вон! 60-60! Близко! Я знаю, я знаю. Ближе! А, все, понял! Я Просто информатирую. Так, я могу бросать, я не могу бросать, да? Где он? На 8x если хочешь. Близко, вот, там дробовик торчит, я прям вижу. НЕ, вот смотри, от меня прям НЕ. Вижу-вижу-вижу. Ага. Видишь? Ебош. Нет, тёмь, найс! Отлично! Аплодисменты этим двум красавчикам! Я же сказал, мы сейчас под быстрым, мы только один берем, и я просто покупаю второй, Чи, Зарабатываю второй. Ой. Ну нормально, отлично, отлично, просто за Просто вторую кадку я э, отвлекаю внимание, ты побеждаешь. Да, да, бич. Он за деревом? да. Гранаты нету. Побежали. Ну он как. Ты гонишь? Чего ты злись? Понимаете? Иду! Забали! Сука! Найс. Nice. он? Еще он плох не путем! один есть! Вон он вдалеке, вдалеке, очень далеко от нас. Где? Ты добираешь его? Я Или только что? раз по нему попал. Мне долечиться. Yeah, дай да, полечусь, дай полечусь. Он за деревом вдалеке, он очень далеко за деревом. Три 285. Yeah. Вон он чекает, сейчас я его просажу. Не вижу, не вижу. Я его не вижу. Я вижу. О. Черт. Так, я подошел что сплю. за каким деревом? 285, дерево одинокое. О, аж прямо вот там? Да. Ого. Далеко. Так, как насчет того, что... Убей в Боже! Боже! как мы их ездили! Тише, тише, тише, тише, тише! Спокойно, спокойно, спокойно. Пятерки, патроны... Этот, есть? Вот блин. Обвес, обвес. Нет, ничего у него вообще нет. Какой-то лоб. Пятерки, ну каскар, СКС. Что, что? Школьная детка? Крепче, дай посмотри на это. Одей школьную рубашку с галстуком. один школьную рубашку с галстуком. Мы встаньем. Встань, встань, встань, встань. Скрин, скрин, скрин. все, подожди. Скрин, скрин, скрин. Негр, блядь, в этих. Сейчас я прицелюсь посмотрю на тебя поближе. Быстрее, быстрее, быстрее. Ааа! Это выглядишь, сука. просто этот как что белые! давай поехали поехали в бункер быстрее <сосит> смотри, ту вторую э, броню я возьму хоть чуть-чуть ой, кеды убрал, подожди <сосит> дураки <сосит> сука, ты этот актер, как же его негр такой актер очень знаменитый Уилл Смит? не-не-не, <сит> вот Ньюилл Смит такой полноватый, такое лицо щекастое такое лицо щекастое которого этого играл или нет? в матрице? <сосит> да, да кстати, да-да-да, кстати, вот он, да Дача, нет? Это, не как выглядеть. его? Морфиу, Морфеус, Морфеус. Морфеус, Морфус. Сука, Морфеус, вибочки, рубашечки! <сёк> так, у меня есть одна клевая точка, я ее очень люблю. О, тише, тише, тм. Вот да я там, я, я, я никак не привыкну к мотоциклу с коляской. Все, я к нему привык, но я все не забываю, что это мотоцикл с колясками. Это не коляска, это. Это коляска. А, да, Это коляска, ну... вот инвалидная, это... в нашем да. случае. <сёк> ну я это и хотел. <сёк> инвалидная. Просто тут есть нормальная коляска то есть полностью она полностью со всех сторон закрыта. это, э, это эконом класс это эконом класс какой то действительно невозможно где возможно достань точно дурки дым тем справа че сидит справа видел 2 хипот дави нахер уматывай тема уматывай Уматывай! Как Слышишь? я его сбил? Как я его не сбил? Уматывай! Я тебе говорю, я тебе говорю, уезжай! Блять, я ж думал, я его убью. Окей. Так, он вообще за лутами там жестко. Так, эээ... -э обходит. Я думал, он близко. Ну ладно. Он обходит, вот здесь, да. Не уверен. А -а. Да, да как я... Он же киян! Да, кстати. Я в него с Вы... гребаной очередь выпустил. Он сдохнул по был к черчам. Тише, тише, тише. Что он... Минун, ты видел? Он до трясся без от выстрелов. О, ложь. Вы да, сохраняй. да Ты бомбить начал? <с <с